У любого незрячего есть три пути основных – это музыкальные специальности, это медицина, имеется в виду массаж, и ИТ-технологии. Я в связи со своим складом ума и желаниями выбрал именно ИТ. В первом тонате преподавал хороший очень педагог Скалов Владимир Вячеславович, и он приказал мне прийти именно в этот ВУЗ. На самом деле, как я считаю, главное в работе программиста это уметь учиться высшее образование, как раз и предполагает обучить нас этому навыку. Все преподаватели относятся к моей проблеме с пониманием, а они. Если что-то пишут на доске, они об этом говорят, проговаривают. Есть дополнительные материалы по Брайлю, и, в общем-то, все относятся очень доброжелательно. У нас есть преподаватель, который целую аудиокнигу создал по математическому анализу. Это большой труд, и спасибо ему за это. Программирование – это настолько большой раздел, то максимум, что может дать вуз, это только основы какие-то и умение работать в команде. Все остальное студент или работник уже познает в процессе самой работы. Обычно этот путь начинается как раз либо со стажировки в компании, либо ты как на какую-то младшую должность поступаешь. Там тебя начинает обучать, по сути. В данный момент я стажируюсь в компании Litigroup. Эта компания занимается вопросами, как раз связанными с незрячими. Это Я там занимаюсь разработкой программного обеспечения, для специализированное для незрячих. Трудностей не было. При трудоустройстве меня туда пригласили, и я согласился. Думаю, что после окончания университета я там буду работать.